Здравствуйте, меня зовут Елена Быковская. Я гешталь терапевт практикующий. Я закончила, я магистр психологии и моя специализация это нейропсихология, экзистенциальная психотерапия, а также э, терапия зависимых отношений. Как достичь счастья прост, Простые рецепты, 100-500 способов. Легко и просто. И даже если вы их все перепробуете. Это все равно не гарантирует того, что вы найдете свое счастье. Счастье неуловимо, и для каждого оно свое. И даже в моей практике встречаются люди, у которых все в достатке: машины, деньги, квартиры, семья, чудесные дети, чудесные родственники. И при этом они чувствуют себя глубоко несчастными. Богатые тоже плачут. И это для меня такой признак того, что люди достигали счастья, не зная про то, какое счастье их. И в этом заключается очень большая трагедия нашей жизни. Но э, дело в том, что счастье не так просто найти. И найти какое счастье? Ваше это та еще задача. Счастье в работе, которую я делаю. Мое счастье в тех интересах, которые меня увлекают, и той информации, которая меня завлекает. Я очень люблю раскладывать все по полочкам. Я люблю создавать системы. Я Мое счастье в таких маленьких-маленьких ритуальчиках жизни. Там послушать музы, любимую музыку, там сделать упражнения, там прогуляться, там обнять своих детей, там поцеловать любимого. Это для меня и есть счастье. И даже когда в жизни ну, действительно очень трудные моменты, учитывая нашу политическую и экономическую ситуацию в стране, но при этом это... При этом это не повод ставить себе приговор и впитывать вот эту общенациональную обстановку и установку, и искать свое счастье, достигать его и реализовывать, а также ловить счастье в моментах. На уровне нейропсихологии все достаточно просто. Человеку для счастья нужно нужный... Здоровое питание, полноценное качественный достаточный сон свежие прогулки свежий воздух прогулки физические упражнения общение с близкими общение с родными и секс естественно этого всего достаточно для того чтобы сделать нашу жизнь счастливой и комфортной это было доказано многочисленными исследованиями но по опыту своих клиентов и даже по своему собственному опыту я знаю, что иногда этого недостаточно. И дело в том, что м -м, нас не учили быть счастливыми, нас не учили искать свое счастье, и нас не учили строить свою жизнь счастливой. Просто диву даешься, какие старые барахольные убеждения сидят в головах наших людей про то, что жизнь, жизнь — это боль. Очень многих людей просто замусорили этим убеждением. К сожалению, я могу понять предыдущее поколение, которое воспитывало. У них не было других вариантов. Они действительно верили, что так они обеспечивают счастье своим детям и именно поэтому они и пытались и старались вложить и пододвинуть наших молодых девушек скорее замуж пододвинуть скорее рожать а когда родили первого то и второго и третьего дети же это счастье но мы живем в удивительное время во время когда не обязательно рожать детей для того, чтобы быть Следует счастливой. всем тем предписаниям, которых нас убеждали, что это наше счастье. Потому что наше счастье, оно индивидуально, оно у каждого свое. Кто-то будет счастлив путешествовать, кто-то будет счастлив, развивая свою карьеру или талант. Кто-то будет счастлив, рожая детей и воспитывая их в любви и желанности. И поэтому... Психологи делают невероятно важную работу для нашего общества. Они создают общество счастливых людей, потому что найти свое счастье не психолог будет искать вам счастье. Психолог будет помогать вам и задавать правильные вопросы, благодаря вы поймете, что значит именно ваше счастье. Я понимаю, что счастье многогранно и счастье оно бывает в мелочах у меня есть такая фишка я ее очень люблю я ее называю балованная сумка я себе взяла очень красивую сумку и положила туда те вещи которые меня радуют шоколадку любимую книгу люби... положила любимые песни любимые воспоминания любимые места и когда и я выкраиваю каждый день 5 минуточек на то, чтобы побаловать себя. И второй момент: я постоянно ищу свое счастье. Я ищу свое счастье в своих детях, я ищу свое счастье в своей профессии, я ищу свое счастье в своей красоте и в себе. Поэтому я всем людям, которые придут к нам, я желаю найти именно то счастье, которое будет наполнять вашу жизнь яркими красками и комфортом, и таким приятным-приятным чувством, что все хорошо и все удалось, несмотря на любую непогоду за окном.